У нас деревянные перекрытия, стены все потрескавшиеся, трещины идут снизу до верху, о чем есть вот маячки, с той стороны они уже отвалились, потому что дом продолжает рушиться. Тоже согласно заключению, это не мои фантазии. Планируется, но на сегодня он поставлен на 2024 год. Согласно программе адресно. Я э, прекрасно себе даю отчет, что пока программа не сформирована. А если не сформирована, то реализовываться она будет именно в тот момент, когда будут найдены средства. Но люди живут, маячки расходятся, э, проводка греется. И, естественно, у людей задается вопрос, а что будет завтра, послезавтра? А может, мы не проснемся а, завтра утром? И вот когда мы обследовали дом, действительно, на углу я заметил, что газовая труба находится в натяжении. То есть именно уже подвижки дома, они таким образом происходят, что уже и газовая труба задействована. Поэтому в первую очередь необходимо на этом доме провести обследование газовой службы для того, чтобы исключить, не дай бог, Какие-то последствия именно с точки зрения газовой сети. Мы боимся здесь жить. Если сейчас малейший дом потянет, я же говорю: малейшая порвалась проводка, проводка тоже не менялась много лет. Порвется труба. Видите, она поясывает вместе со стяжами. Она поясывает дом. И все, и мы взорвемся. Взорвемся, как вулкан на пальме. Давай, я...